Четвертьфинал, дорогие друзья, второй четвертьфинал нижней сетки. Напомню, что команда МИД обыграла команду Пенсионеры в своем четвертьфинале. И ждут победителей этой пары для того, чтобы определить, кто же из них сильнейший. Работяги и колдкатс. Выигрывают ножи работяги. И это смена сторон. Ну, я уже понял, я уже понял логику. Все любят начинать на тускане в обороне, поэтому я уже даже к этому и относиться как-то иначе не буду. Принимаем как должное. Составы. Работяги это жесткий, жопастый, Габи, Равилька, Картошка и Хуба-Буба. Колдкатс это водокачка, Ленка-Головач, Роллер, Киргиз и, ну, наверное, Наркобарон, я так понимаю, просто буквы разбросаны, в общем. Слабейший Рамиль у нас пишет, нолечка. Посмотрим, посмотрим. Итак, Cold Cut, начинают начинает раунд с выхода на точку Акергиз. Забирает Равили, Габи взрывает Барка Ну, то бишь, Наркобарона, да? А, правильно. Таких надо взрывать. Кстати, Кнайф без комиссии отправил. Дай? Серьезно? Спасибочки. А, водокачка, езеро. Ч <с şehiu> ⁇ я, я вообще не понял, как раунд закан... закончился. Что вот здесь происходило? Что здесь происходило? А, простите, дорогие друзья, что-то вылетел я Как-то, вот, не знаю, внезапно у меня э, Голова просто подумала о чем-то другом Но не о КСе Ну, короче, бомбу, как я понял, никто не поставил И поэтому колдкадсы вынуждены провести экономический раунд Ну, как минимум один Если в этом удастся поставить, то, наверное, и ограничится Но я так думаю, учитывая, что они решили послоуплеить под большим квадратом до да, поставленной бомбы в этом раунде точно не дойдет Хотя, кто знает. Штука все-таки непредсказуемая, Counter-Strike. Сейчас оборона пойдет в аркаду, отдадут МПшки и проиграют раунд. Хуба-буба-габи-картошка. Развал. Еще и минус отравили одному, только жесткому опасному Фрага не досталось. Ну, потому что его там, в общем-то, и не было, да? Обделили человека. Ай-яй-яй. Но 2-0. Ожидаемо. Ожидаемые 2-0. Так, собственно, у нас сегодня, как вы знаете, дорогие мои, девятый игровой день И непосредственно игровых дней осталось два В одиннадцатый день пройдет гранд-финал Где команда Лили Лайк like будет играть с победителем нижней сетки И, и что там и как там будет Это мы уже с вами узнаем непосредственно в пятницу Завтра полуфинал и финал нижний. Ну, ну, вот, теперь хотя бы жопастому фраг достался. Я уже даже. А, нет, один. Один только фраг достался жопастому. Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. что Хоть кого-то убил, хоть кого-то увидел. Экономические отгремели. Все, колдкат, полноценный девайсный раунд. Готовы, наверное, бороться за победу. Ну, должны, во всяком случае, бороться за победу. Получится или нет, это мы узнаем чуть позже. <свист> О, я такое даже читать не буду но, но, но нет, лично я не знал, например, про такие дипломы <свист> <свист> <свист> Ну что, атака готовится открывать коты И вот уже жесткий жопастый, который все время сидел на Б А теперь оказался на А Первый, кто начал получать урон Водокачка минус Равиль Жесткий жопастый минус водокачка Накидывается флешка под нее Кстати, открывашка ну, никто не гибнет. Картошка и Габи забирают Киргиза и Наркобарона. 4 в 2. Вроде бы вот неплохо начиналось, но закончилось. И за рук вон плохо. 4-0. Прочти он посмеется. Ладно, хорошо, обязательно. Значит, газелист пишет у нас. А вы знали, что у Равили диплом самый сексуальный мужчина по специальности сладкий дагестанец. Интересные дипломы, какие нынче выдают. О времена он равы. Мишка, приветствую. Забегал его в малый квадрат. Девайсы, деньги, точнее, на девайсы есть только вот. на вот этот раунд, если его отдать, то денег уже не останется. Жапастый! Нормалек так навешал, три килла сделал. Киргиз разменял. <ки <к 6> <к 6> Простите, дамы и господа. Вот, чувствуете, чувствуете, да, я... С каждым эфиром все чаще и чаще начинаю кашлять. Это вот издержки, издержки а, комментаторской работы моей. Когда вот кто-то говорит, что это изи комментировать, то вот нет. Не представляете, как иногда по вечерам кашель может забивать просто, что аж не продохнуть. Ну что, водокач, водокач, ласт, 60 хп, без бомб, бомба потеряна где-то под малым квадратом, по всей видимости, учитывая позиции Габи Равиля, но достаточно одного лишь Габи, правда, потеря лайфбара, конечно, высокая, но потеря лайфбара несовместима, как бы, с гибелью игрока, ну, потерял хп и потерял, но не все же потерял, поэтому тащит, тащит и побеждает, но 5-0. К сожалению, пока Cold колдкадс в одну калитку отдают карту Тускан При этом находясь достаточно, ну, нам, опять же, на мой взгляд Сильной стороне и вкусной стороне очень А карте Тускан полным-полно очень интересных раундов Которые великолепно можно реализовывать в атаке Но что-то пока идет вот явно не по плану Водокачка открывается через коннектор на мидл Пытается кого-то здесь обнаружить Кстати, что самое интересное, мне кажется, здесь будет на котах. Габи Вырывает голову из э, Лены и, получается, в руках он держит э, Ленку Головач. А, в общем, короче, голову члена. Вот так он держит в руках жестко. Жесткие никнеймы. Ну, что я могу сказать? Ну, если у него такой никнейм и есть, да? Я уж называл его Ленкой Головач, но на самом-то деле мы же видим, какой у него ник. Киргиз забирает жесткого жопастого. 3 в три. Опа, здрасте. Опа, здрасте. Второй. Какие жесткие штуки Габер раздает. Киргиз, 72 хп, с Меда до сих пор так и не удается выйти. Комфортно, потому что есть, определенно, конечно, соперник в сотне со снайперской винтовкой. Это картошка. Ну и пропрыжка, эта идея хорошая. но ну, если бы не Хуба-Буба, который рядом играл на подстраховке. Поэтому 6. Поэтому все-таки 6-0. При всем уважении к команде Cold Cuts. Но еще на Инферно, наверное, я сделал для себя вывод... Что работягам этот матч будет играться Немножко проще Чем самим же Cold Cuts И шансов из-за этого у них будет, соответственно, на победу больше Почему я сделал такое умозаключение? Ну, потому что команда Taste the Kills Ну, не самая слабая, конечно, команда Ладно, давайте объективно Все-таки они заняли, какое у нас там, седьмое, получается, место, да? Но есть один нюанс Команда Cold Cuts из группы вышла с какого места? Со второго или с третьего, да? А Taste Kills вышли с четвертого вот, и очень подозр... подозрительно, что вот так тяжело у колбкад шла игра Ну, размены на точке А навязываются игроками э, атаки Удалось кучей, так сказать, завалиться Немножко э, под придушить гусика И чуть-чуть выйти в более-менее комфортную ситуацию Но все равно все закончилось, опять же, перевесом обороны Ну их тупо просто на одного человека больше Равиль Погибает в перестрелке с изи-роллером. Стыдный, конечно, стыдный клатч. Не стыдный клатч, вернее. Стыдную перестрелку проиграл, потому что все-таки был... Да ладно, хаешка, которая не нанесла урона. Ну, потому что изи-роллер уже ушел. Жесткий тут, конечно, разыгрывает совсем. По моему величайшему сожалению, неправильно. Учитывая факт поставленной бомбы, ну, мне кажется, здесь... Пардон, не туда прибавил. Мне кажется, здесь все слишком очевидно. Зачем делать шаг назад... Чтобы позволить сопернику выбежать оттуда. Из плента, да. И даже не увидеть, как соперник оттуда убегает. То есть, ну, надо было стоять до последнего. В руках авик был. Камон. Надо было просто брать и выигрывать. Раунд элементарнейший. Но был одан, потому что Равиль не перестрелял человека с деглом. А... а жесткий жопастый просто... Забыл, видимо, да, что у него есть хороший девайс на руках. И как с этим девайсом правильнее было бы сыграть. Сложненькая ситуация, конечно, ну да ладно. В общем, не каждый нормально смог бы распетлять все сложившееся. Водокачка, последний, заходит на Б. встречи. Ой, хороший хэдшот На лету прям подхватывает Хуба-Бубу. Как, как сейчас помню эту рекламу: Хуба-Буба неприлипающие пузыри. Вот чем когда-то могли гордиться. Производители жевательной резинки. 7-1. Раунд закончился. Закончился он поражением коллектива Cold Cuts, как и 7 предыдущих. 6 предыдущих, точнее. Но в одном все-таки они победу одержали, хотя раунд. довольно спор. Ну, я имею в виду тот спорный раунд, который проигран был командой Работяги. Ну, я, в общем-то, как и говорил. Для работяг это, по идее, должна быть легчайшая. Не сильно колд сегодня, по всей видимости, готовы э, к матчу. Ну, пятое место из 10 команд. Это тоже хорошее место. Поэтому не нужно стесняться его занимать. Кто-то в любом случае его займет, да? Вот Киргиз. Ну, у Киргиза тоже что-то сегодня не клеится. Вот тогда он просил разбудить в нем Киргиза. Разбудили, и он начал убивать. А вот сейчас уже и не просит. А это, может быть, помогло бы, кстати. Минус равиль от водокачки. 13-19 хп у наркобарона и у водокачки непосредственно. Ну и раунд куда будет строиться? На Б. Ну, сложно представить, как два красных игрока идут выходить на точку А. Наверное, сподручнее, да и проще всего будет занять спот Б. Но проще всего это, конечно, не означает, что произойдет занятие. да? Тем более вот... Вот! Минус картошка, да? Но нет, занятия все-таки будет. Водокачка уже на постановке бомбы. Габи и Хуба-Буба в процессе выбивания. Я не знаю, за кем смотреть, кто первее. Наверное, Хуба-Буба первее. Минус водокачка. Наркобарон. Эх, разорвались с двух сторон, дорогие друзья. К моему величайшему сожалению, мог бы быть очень хороший клач, если бы не... На самом деле, как бы смешно это не было Не вот это вот стойка Потому что именно из-за нее он очень долго убивал Габи И Хуба-Буба зашел и успел сориентироваться и убить игрока атаки Если бы не этот столбик, то все было бы замечательно Вот одна единственная деревянная балка помешала победить в раунде команде Cold Cuts Ну, можно, конечно, виноватых искать до посинения Это ничего не поменяет Счет 8-1. Счет такой, какой он есть. Жесткий запастой. Миллиард флешек прилетело. Успел выжить. И под одну не отдался. В малом квадрате засела вся команда Cold Cut. Равиль выходит в аркаду с тремя минусами. Ну вот. А вы говорили, Равиль слабый. Совсем нет. Картошка Хуба-Буба. 9-1. Ну, как мне кажется, у плодерс во второй половине все равно могут быть, конечно, проблемы. Плодорс это работяги, если кто-то не понял. Хотя странно, что кто-то не понял. Я их так уже... Какой матч подписываю? Шестой, наверное, да? Сколько матчей я их прокомментировал? Один, два, это третий и в группе шесть. Седьмой матч я их подписываю как плодерс. ух ты. Ух ты. Я даже не буду перечислять, кто кого убивал, потому что это никакого значения абсолютно не имеет. Но счет 10-1. Ужаснейший счет, дорогие мои друзья. Ну, вы сами можете посмотреть по количеству убийств от команды Cold Cuts. Ну, более-менее в натяжечку хотя бы можно сказать, что играет водокачку. Он хоть кого-то там убивает. Остальные скорее так. Как бы присутствуют. чегевара не подрубил, не затащил, пишет Стар. Как в ре... Как вариант Киргиза просто сносит хуба-буба Остатки атаки находятся в большом квадрате Ну как сказать Оооо Вот этот спрей Отличный спрей Отличный спрей от Габи Ну я не знаю Здесь мне кажется уже Песенка спета как говорится Все что нужно уже Лично я увидел 11-1 Не вижу просто потенциала для камбэка У команды Cold Cats. Хотя с радостью, конечно, посмотрел бы. Марина сидит в спектарах, смотрит за своим. За своими. Не, за своим, пардон. Ну да, сидит, смотрит. Сидит. Есть такое дело. А за своим это за кем? Если не секрет, газелист. Приоткройте завесу тайн для нас и зрителей. Голова члена забирает хуба-бубу, Картошка минус киргиз. И... Не выживает, разумеется, в такой ситуации Мне кажется, выжить, это ну, если бы он выжил Тогда уже можно было бы просто Ливать с турнира У них Муры, Шуры Муры с Равилем Инфосотка, а, ну так, конечно, у него же Диплом есть о сладком дагестанце Естественно, тогда Шуры муры Будут, ну как как же без этого-то, а Ну, конечно, колоссальнейшая Разница В взятых раундах ну, типа пропасть в 11 матч-поинтов. Как ее сокращать? Ну, вот лично я для себя пока не представляю. Представляют ли Cold cuts? Я сильно сомневаюсь. Картошка, елки-палки, просто в прыгающего соперника попадает в голову с дигла ваншотом. Ну, 13-1. Последний раунд. Я не знаю, на что он может повлиять. Он единственное, наверное, конечно, может повлиять на э, то, что колдкац возьмут либо один раунд, либо два. Наркобарон минус картошка. Водокачка забирает жесткого жапастого, Но Габи находится рядом и дает размен. Понятно. Просто хуба-буба, три минуса и один фраг отравили. Ну, 14-1. В общем-то, слабенько. Объективно, конечно, слабенько для атакующей стороны. Поэтому я думаю, наверное, 16-1 закончится матч. Хотя, конечно, не хотелось бы. Честное слово, не хотелось бы. Но я думаю, что работяги не позволят колд посопротивляться даже. Да там и сопротивляться нечему и некому. Да, Константин, я с вами согласен. Это, скорее всего, GG, действительно. Стартует не самая простая половина для коллектива Cold Cuts. Определенно, для того, чтобы не вылететь, надо брать 14 к ряду. Это, притом, не гарантирует стопроцентную победу. Ой, а там береты, ёлы-палы. Ну, как же не повыпендриваться с беретами-то, а? Ну, скажите мне. Ой, еще есть каналки. Боже мой. Ну, это же как на матче... Кто у нас там играл-то тогда? Поляки играли, да, по-моему? когда их не выпустили из каналки. Но я лично называю эту стратегию «Черепашки-ниндзя». Как раз вот четыре черепахи вперед прошли. Где? Вот. Четыре черепахи вот идут, а это задом, который идет, это сплинтер. Ну, он как бы ведет своих черепах к победе. Сейчас они придут, конечно же, навешают шреддера люлей. Ну, объективно говоря, я не знаю, насколько это сработает, потому что... Как бы из канала-то никто не ждет. Но если этот раунд будет выигран, ну там и говорить просто будет больше не о чем. Иван, приветствую. К вопрос еще, кто первый будет открывать скрип? Смотри. Смотри, что вы думали. <смех> ну молодцы, молодцы Все равно, ребят, большие молодцы Выйти, конечно, без потерь не удается Там Киргиз сразу двоих просто урабатывает Ленка головачи еще два минуса Ой, с ножа картоху вообще зарезали Прям <смех> Молодцы, молодцы, ребят Показали зрелище, показали шоу К сожалению, это шоу Не помогает побеждать Но хотя бы рассмешили народ Я думаю, многие улыбнутся Увидеть этот момент в любом случае Припозднился я сегодня. Ну да, Иван, учитывая, что вы пришли, по сути, на вторую половину последней карты, можно сказать, что да, немножко припозднились. А по результату... А по результату теперь раунд придется играть с глоками. Теперь уже 5 глоков без всяких... Без всяких, еще раз повторюсь, берет уже и так далее. С одним минусом от Габи раунд заканчивается. 14-3. Меня нет, получили бы за такое Ну, если это комментарии в сторону пистолетного раунда от команды Plodders, Я бы, наверное, тоже ну, вообще, как бы не одобрил, конечно, такое Потому что я бы все-таки одобрял Обычный классический пистолетный раунд Без всяких вот этих вот Ну, типа, а зачем просто, да? Просто ради чего? Ради чего вымучивать вот эти муки Муки творчества это три дигла. они фонарями бегают, светят. Короче, ну, решили максимально зафаниться против команды Cold Cuts. При таком счете это, конечно, позволительно. А сумеют ли потом выиграть, вот в чем вопрос. Равилька, даблкин на Дигле умудряется. Третьего не умудряется, а вот Хуба-Буба минус Киргиз. И два в два, кстати. Кстати, два в два. Водокачка минус Хуба-Буба и Наркобарон минус. Жесткий жопастый. Счет 14-4. Дают Что сейчас плодерс Они же работяги дают своим соперникам Надежду на победу Ну я думаю здесь нет никакой надежды на победу Изначально в принципе Учитывая итоговый счет первой половины Тут уж на победу я думаю никто не играет На победу может играть только команда работяг Остальное уже не важно Картошка Опять же, я бы, наверное, может быть, если уж и позволил бы себе поприкалываться над своими визави Я бы поприкалывался только взяв 15-й раунд Только взяв 15-й раунд Потому что сколько я на своих эфирах видел, когда люди выигрывали 14... Ну, и любая еще цифра Хотите даже 14-0 И еще и потом проигрывали 16-14 Вот после таких приколов я бы не веселился Не взяв 15-й Потому что, как минимум, нужно себя обезопасить от поражения, да? То есть дойти до допов, как бы. Ну, два в три. Рассыпаются игроки атаки. При этом в этом раунде, я хочу заметить, они уже не веселятся. Они нормально играют с калашами. То есть с нормальными девайсами, нормально, позиционно пытаются отыгрывать. Но их немножечко, как бы, душит, как тех гусей. Киргиз минус Хуба-Буба. И все, пожалуйста, как бы уносите. Просто уносите. Следующих сюда мне давайте. Затаранили просто картошку А как вы хотели, простите меня, дорогие друзья Если когда у вас была возможность Вы не взяли раунд То потом вы можете его и не взять Ну и, в общем, опять же Это просто тупо тянучка времени Если команда Роботяк все равно выиграет этот матч То зачем, допустим, отдача раунд? Я вообще вот прям не понимаю Еще игры будут сегодня после этой? Нет Это последнее Это на сегодня третье завершающее Ты на котах! Проход под коты. В исполнении трех игроков коллектива работяги. На мид забегает Равиль просто с жестким э, жопастом. Ну, Равиль один хэдшот ставит. Оба вместе с жопастом погибают. И в результате как бы... Хреново дело у работяг-то, в общем-то. Хреново. Объективно сейчас был, типа, интересный раунд. Который, типа, не сработал даже, даже близко. Понес камбэк 14-6. Не очень, конечно, свеженько, так сказать, играют. Работяги, я имею в виду атакующую сторону. Я, честно сказать, думал, у них там все пожестче будет. Но опять же, для меня стало немножко яснее вся ситуация, когда они э, в пистолетке. Ну, пусть решили поприкалываться, окей, но на беретах еле-еле убивали. Ну, просто еле-еле убивали. Миллиард гранат, что-то сейчас везде раскрылся. Но минусы не от атаки опять. А, боже мой. Минус от Хубабубы по Киргизу. И то этот минус сделан тупо, потому что Киргиз сам полез, как бы. Так может еще и не перестреляли бы. Лен Головач, дабл Минус от Хуба Бубы. 2 в 2. водокачка забирает Хуба Бубу. Равиль последний. Равиль с просто говорит: до свидания, я пошел в следующий раунд. А Водакачка, по-моему, 4 кило делает. Вот, по-моему, 4 кило было. Колды сейчас словили кураж после взятых раундов. Ну, потому что. Прости. Ой, я не туда прибавил раунд, извиняюсь. Потому что. С... Ну, валенки. Не обессудьте работяги. Команда хорошая, ребята хорошие, но сыграли в половину, как валенки. Да не надо прикалываться. Я всегда не понимал, почему команда хайрат Киллер прикалывается над своими соперниками, не выигрывая раунды. Но они всегда хотят поприкалываться, типа, Ой... Фу, еще и не чекнули изи-роллера. Боже мой, стыд какой. Но раунд, ладно, все-таки выиграли. Вот, я никогда не понимал приколов. Вот я знаю команда Time Factor. Они прикалываются, берут дробовики, но они выигрывают раунды, когда они прикалываются. А команда Hyred Killer берут дробовики и проигрывают этот раунд. Зачем они тогда их берут? Как какой прикол в проигрывании раундов? Ну, типа, просто поржать? ХЗ. Идите, допустим, не 5 на 5, когда играете А просто на паблик зайдите Возьмите дробовики, да и бегайте, прикалывайтесь Тут-то все-таки турнирная штука Да, вот, кстати, слайд Гардиан, да Я не знаю, как, конечно, слайд к этой штуке относится Но вот я лично эту тему никогда не понимал вообще Вообще, за свою собственную жизнь Когда играл какие-то турнирные матчи Какие-то командные игры Я никогда не брал дробовики, чтобы поржать над соперником. Вот честное слово Вот, пожалуйста, еще один раунд отлетает Еще один, это все последствия Того самого взятого Не взятого, точнее, пистолета в раунда Ну, как можно было Так просто опростоволоситься Настолько жестко, что хотели просто Приколоться в пистолетке, а уже отдали 7 Вот, никогда не бегал с дробовиком Вот, видите, слайд красавчик А Володька Дуримар, я точно знаю Брал дробовик и бегал с ним Или пулеметы. Ну, что-то, короче, Володя, я точно помню, какие-то смешные такие девайсики прикупал иногда. Да вот, Володя даже на турике, по-моему, на этом бегал с дробовиком, если я не ошибаюсь. Ну, короче, снова экономики у атаки нет, поэтому можно уже 15-9 писать. Ну да-да-да, типа с клеевым пистолетиком Да-да-да, бегают такие вот Всякие вот эти приколы, знаем Знаем, видели Но это хреновая стра стратегия, хреновая абсолютно Не, а понимаю там, допустим, вот, например Dump, э -э да, допустим Ну, мы скажем с никнеймом С которым он играет на этом турнире, Лил Дамп. Вот он берет пулемет Бегает и стреляет по пулечке просто стреляет такие пум пум пум по пулечке с пулемета и все пули летят в головы вот я понимаю зачем человек пулемет берет для него это и поприкалываться и поприкалываться и при этом он еще и убивает с него там по три кила дает а взять береты и никого с них не убить заруинить себе вторую половину умеют практикуют мы играем для души турнир турниром мы не просто работяги пришли с завода и сели душу отвести, Тем более, публику повеселить. Ну, я не знаю, кого веселит вот такое. Ну, пистолетный раунд кого-то повеселил. А камбэк от команды Cold Cuts кого веселит? Ну, только разве что тех, кто болеет за команду Cold Cuts. Но, опять же, камбэк там, где его не должно быть? Не знаю, кого это может веселить. Но, я понимаю, все равно это смешно, конечно. Это очень смешно. То, что вот в пистолетке сделали работяги... Это прям мега круто. Я прям нормально покекал, так сказать, с этого. Но хорошо ли это, не знаю. Ну, не берусь, оценивать. Вот. Ну, я, честно сказать, просто не верил в то, что этот раунд тоже они выиграют. Я думал, они и его заруинят. Поэтому не комментировал его. Пардоньте, дорогие друзья, пардоньте. Мы на Инферно против штыкмастеров так же сделали, ты смеялся. Ну, это понятно, конечно. Но опять же, там штыкмастер, команда немножко ниже уровнем. Там, где можно было приколоться, против штыкмастеров, вот против Cold Cuts, видите, какая отдача произошла? То есть прикололись в одном раунде, а отдали целых восемь. Но, так или иначе, дорогие друзья, итог этого матча, что команда Cold Cuts. Занимают пятое место на турнире. Респект команде Cold Cuts. Они вот прям молодцы. Десятые, девятые, восьмые, седьмые, шестые. И потом аж только Cold Cuts. То есть в первую в пятерку лучших попали. Молодцы. Сильнее в целом половины команд, участвующих на турнире. Команда Работяги отправляются в полуфинал нижней сетки. Дорогие мои друзья, с ними мы увидимся завтра.